Приветствую вас, уважаемые представители знака Зодиака Телец. Надеюсь, что вы все очень хорошо отдохнули, порадовались новогодним праздником. Ну и теперь готовы дальше двигаться. Сейчас мы с вами будем смотреть, что будет происходить в вашей жизни вперед с 8 по 30 января. Именно в это время Венера зайдет в ваш... Где он? Вот, вот, вот, вот она. Так, это ваш девятый дом, если не ошибаюсь. Да, девятый дом связан с дальними поездками, путешествиями, с дальними контактами, иностранными инвестициями. Также дом связан с высшим образованием и философией. Ну, в общем-то, эта сфера будет для вас в некоторой мере активна. И достаточно должна быть благоприятна, поскольку стихия Земли, она, естественно, с вами родственная. В прямом смысле. Что же еще интересного ожидается? ваш дом карьеры символически, так правильно я посчитала, 12 11 да, 10 в Водолей, заходят две, уже зашли две важные планетки, такие как Юпитер и Сатурн. Они здесь пробудут достаточно долгое время, Юпитер быстрее уйдет, Сатурн еще останется чуть подольше, больше года будет точно. И это говорит о том, что наконец-то в вашей жизни, ну, не совсем наконец-то, но, скорее, ну, это вынужденные просто произойдут перемены в вашей жизни и в вашей карьере, то что-то, наконец-то, для вас станет ясным, понятным. Ваша карьера, она будет наиболее благоприятно развиваться в том случае, если она связана... Например, с удаленным каким-то обслуживанием. Или это может быть консультации. Или это может быть сфера, где нужно принимать нестандартные решения. Ну и в принципе вы будете склонны принимать нестандартные решения. Какие-то оригинальные. И ваше окружение, оно соответственно тоже будет меняться постепенно. И будет приводить вашу жизнь немножко к такому, знаете, другому порядку. Если раньше у вас как-то все было более-менее как-то все запланировано, упорядочено, то теперь нужно будет действовать чаще всего всего креативно, для того, чтобы добиться желаемых результатов. Смотрим, с каким настроением вы входите в этот период. на ну, 8-9 числа Венера образует благоприятный аспект к Марсу, который будет находиться в первом градусе вашего знака. Вы будете харизматичны, активны, будете привлекательны для противоположного пола, ну, в общем-то, вообще для всех. И это дни большой радости и таких приятных впечатлений, также возможность знакомства на этом периоде, которые вас здорово порадуют. Также в этом периоде Меркурий заходит в ваш дом карьеры, и это говорит о том, что ваше мышление станет более расширенным, более таким экстравагантным, менее рациональным, и более, знаете, будет, будет более настроено на какую-то креативность принятия решений. 10 числа Меркурий соединится с Сатурном. То есть это период, с одной стороны, знаете, он как бы благо, сам по себе аспект соединения Меркурия с Сатурном, он благоприятен для принятия очень важных решений. Но он будет параллельно образовывать и квадрат к Марсу, и к вашему Урану. И на самом деле... Вы знаете, как-то вот первая, даже не первая, а вторая, вот первая-вторая декада января, они не совсем благоприятны для того, чтобы вы принимали какие-то решения. Вот как-то очень много у вас будет энергии уходить, но вот вы знаете, результат он в итоге может вас не очень радовать. Вот может наблюдаться с вашей стороны некоторая нервозность, некоторая агрессивность, но немножко эмоции они будут у вас зашкаливать. Тут даже, знаете, возможны такие решения, которые будут связаны с уходом, с отказом от чего-то, с, с переменной цели, с переменной места работы, с переменной сферы деятельности. 11 января Меркурий соединится с Юпитером, и в этот период, как раз, вот, вы знаете, для тех, кто планирует переход с одного места на другое, либо увольнение, то вот эти дни, начиная с 10 по 20, наиболее благоприятны для того, чтобы поменять место работы. Ну, или полностью сменить свою сферу деятельности. Также в этом будет помогать еще и Марс в квадрате с Сатурном. но это очень квадратный вот Марс. Будет образовывать квадрат Сатурну. Это очень конфликтный аспект. Когда идет борьба двух, знаете, таких авторитетов. И очень амбициозных авторитетов. И очень тяжело будет, ну, совладать с собой так, чтобы согласиться и как можно более ну, дипломатично порешать какие-то острые вопросы. 14 числа Уран остановится, перейдет в прямое движение по вашему же знаку. Конечно, он у вас будет ходить по вашему знаку достаточно длительное время, и можно сказать, что в ближайших несколько лет вас еще будут каких-то определенных областях жизни иногда потрушивать. Так, что еще? Ну, не всегда это будет плохо. Иногда как раз это будут очень такие благоприятные, знаете, как дары небесные приходить. 20 числа произойдет соединение Марса с Ураном. Что может принести неожиданные, неожиданные ситуации, связанные с разрушительными энергиями по мужской планете, в сфере финансов, а может быть имущества. 23 января. Здесь порадует благоприятный аспект от Венеры к Нептуну. Так, Нептун у вас связан со сферой дружбы. Ну, благоприятное время для встречи с друзьями, для отдыха, для получения каких-то приятных впечатлений. Ну и вообще, в плане работы и карьеры, вот 22, 23, 24 это очень хорошие благоприятные дни. 28-го произойдет соединение Венеры и Плутона. В вашем доме карьеры здесь, возможно, какие-то финансовые преобразования. Этот аспект он коротенький, вы его длительное время чувствовать не будете, но можете несколько попереживать. Могут возникнуть волнения в плане своих финансов, в плане, может быть, своего места в этом обществе, может быть, за кем-то из своей семьи, но, скорее всего, это будут, вот, знаете, какие-то финансовые. То есть, причина будут деньги проще говоря, и может быть вот вот этот вот, вот выход из стабильности он вас приведет тоже в некоторое такое вот замешательство. Но не переживайте, пройдет время, вы приспособитесь, вы под все подстроитесь. Все будет так, как должно быть. Также 30 января Меркурий переходит в ретроградное движение и по вашему дому карьеры он будет идти, что говорит о том, что вам скорее всего в этот период Нужно будет доделать какие-то ранее начатые дела. Либо же, либо же этот период может быть ознаменован полным выходом из, вашего старого, из вашей старой сферы деятельности, из вашей прежней сферы деятельности и переходом в новую. Хотя на ближайших три, три три недели, в феврале, я бы не рекомендовала вам менять место работы, но уволиться это одно, менять это другое, но вот начинать что-то новое я бы не рекомендовала пока Меркурий ретроградный, поскольку те договоренности, которые могут быть у вас на данном периоде, они в будущем могут быть не соблюдены. Ну, а сейчас мы с вами посмотрим небольшой не прогноз, скорее всего, а рекомендацию по основным сферам жизни на Таро. Ну, а вы мне впоследствии скажете, насколько для вас это было полезно и информативно. Итак, как вас будут воспринимать окружающие? Помогу. Вы человек, мастер своего дела. У вас все получается, у вас все спорится. Вы действуете самостоятельно и ни на кого и ни на что не надеетесь. И королева мечей в этом помогаете вы рубите все с плеча вы действуете только лишь согласно собственным мыслям и согласно собственным принимайте собственные решения теперь что касается ситуации в доме, в семье, здесь суд, здесь идут некоторые перемены, перерождения по четверке Пентакли. Это говорит о том, что, возможно, некоторая ситуация, которая выбьет вас из-под колеи, из колеи, и она будет связана с тем, чтобы сохранить то, что было нажито непосильным трудом. То есть вот вам нужно будет удержать нажитое, то есть удержать то, что у вас есть. Тельцы, в принципе, не готовы никогда чем-то чем-либо расставаться и все что все во что они вкладываются они вкладываются как правило в свое будущее что касается ситуации связанный с карьерой здесь дьявол здесь огромное желание что-то удержать что-то заработать то есть занять какую-то определенную позицию но по десятке мечей здесь могут произойти очень важные трансформационные перемены в общем-то это может быть связано с разрывами с потерями и знаете такое жестокое такое военными действиями где победа увы вполне может быть не вашей что касается взаимоотношений с вашими партнерами Но если говорить о работе То здесь возможно столкновение с вашим начальством Начальство может вас по тройке мечей разочаровать как будто бы, знаете, надежда, на чел... связанные с этим человеком, они будут, к сожалению, ну, бесполезными, они не оправдаются. Что же касается взаимоотношений, то, ну, в частности, здесь касается женщин, ну, ваш партнер, по сути, может вам причинить некоторую сердечную боль. Это как может быть связано с любовными треугольниками, ну или же просто может в чем-то вас очень сильно обидеть. Итак, ваше главное совет на этот период это солнце, будьте солнышком светите, радуйтесь Знаете, что любые неприятности которые у вас случаются, они все временные они все связаны с необходимостью трансформации вашей жизни и от них никак и никуда не уйти по семерке мечей постарайтесь быть хитренькими постарайтесь быть гибкими постарайтесь с людьми общаться так чтобы не только вам было хорошо но и вашему окружению и тогда у вас все получится ну а сейчас я хочу поблагодарить вас за ваши лайки, за ваши комментарии, за подписки, за вашу поддержку. И до встречи, до встречи в следующем периоде.